С вами снова Георгий Ураган и очередной отчетный ролик о том, что же происходит в Петрово-Данне. Привет, Прохорово, в поселке. Снимала вот таких локаций для игры в баскетбол по всему поселочку. Проведено видеонаблюдение. Еще не все, правда, подключено. открываем вам маленький секрет, но будет. Поселочки параллельно с раскопками под видеонаблюдение, которые, кстати, уже завершены, проводится интернет. И этот интернет будет удивительной силой. Совершенно несравнимый со всем, что обычно доступно на Рублевке. Проведены работы по озеленению. Мало того, что по основному озеленению поселка, но и по декоративному, дополнительному озеленению. И мы еще не остановились. По всему поселку сегодня уже составлен бюджет многомиллионный на улучшение, поправку или новое озеленение всех зон общественного пользования, всех участков, которые расположены между дорожной частью и, собственно, забором к дому ведущему. И посмотрите на покрытие дорожное. Вот так у нас везде плиточка, богата лежачие полицейские, все коммуникации, ну, я уже говорил что здесь все давно подключено. Как я и обещал, в поселке установлена детская площадка, установлена спортивная площадка. В прилегающем к въездной группе лесу сегодня проводится работа по благоустройству, мы сейчас осмечиваем и рассматриваем работы над главной усадьбой, над нашим дворцом, где, скорее всего, появится бассейн, сигарная комната, лаунж, небольшой такой фитнес, не для внешнего мира, исключительно для жителей, собственно, поселочка. Также мы запланировали а, организацию уличного кинотеатра, всепогодного, всесезонного, а, размером там 5 на 3 метра, невероятной четкости кадра. Уже для нас забронировано все оборудование, и на следующей неделе, пожалуй, будет уже происходить монтаж. Заказали и даже проплатили а, прекрасную беседочку, гриль-домик. У нас не так давно побывал блогер Сергей, это, а, наверное, самый крутой канал по недвижимости по количеству подписчиков, 422 тысячи. И это был а, Сергей из канала «Стройхлам». Он сделал ролик о поселке и сделал его... Под заказ, собственно, одного из наших покупателей Ролик вышел буквально рекламный Друзья, привет! Сегодня мы находимся в коттеджном поселке Петрова Дальня. Уже через 3-4 дня после выхода этого ролика мы имели 200 тысяч просмотров И мы имели уже людей, приезжающих в поселок, которых сподвигло к этому действию Именно просмотр этого ролика Кто-то, кто уже раньше был в поселке и так далее Это большой объем в сентябре 16 мы, конечно, участвуем в премии «Поселок года». Вот такие пока новости. Еще есть дома поселки поселке петрово -Дальне. их осталось уже меньше 15. Спешите, цены растут. Мы поднимаем цены, ну, как минимум раз в месяц, и поднимаем их серьезно. Я полагаю, что до конца года цены в поселке отрастут процентов на 30, а через год процентов на 100 таким образом в поселке покупать дома сегодня крайне выгодно вот такая получилась у нас конфетка гордимся спасибо нашим инвесторам спасибо девелоперу поселка спасибо отдельно дмитрию зеленого который когда-то все это задумал и конечно же бескомпромисс исполнял на этом пожалуй все с вами был георгий ураган середина августа 2000 21-го года. Поселок Петрова Дальня.